Да? да сейчас я посмотрю. Сейчас иди выйду. Кабасик. Есть. Кабасик. Ты запишешь, что это мальчик. 3,25. Подожди. 3,25 мальчик и, и 3,30 девочка. Два пацана всего, да? Сейчас да. еще не знаю. Тихо, тихо, Алечка. Сейчас даст, Сейчас даст. Никто не забирает, доченька. Никто не забирает. Она девочка? Да? да. Лёш, ты давай, ну мы сейчас запутаемся, кого взвешивать. Вот Чтобы это. Мокрых взвешивать. Чего? Вот один 3,25, а это 3,30, девочка. А это мальчик же? А мальчик, да. мальчик мальчик. Мальчик, а потом девочка. Все. Сейчас запишем. Дай, дай. Да... Ой, тихо. Малечка, давай лапки зайду. Давай. Сейчас тебе Оля даст его. Тихо, тихо, тихо, тихо. Моя девочка, потерпи, нам ну не ж надо. Лянь, я ж детки хорошо делаю. Просто, Доченька. О, давай. смотри выплюхивается все с него закрой глаза не не это самое, не ноль да <свят> все нормально что ты хорошо, хорошо. закрой глаза И с него течет прямо. Ага. Угу. Не хочу, хочу. Если плохо откачаем, да. будет абсцесс легких, не выживет. Да. Угу. Во, выплевываю, выплевываю. Хорошо. Все, отлично. Запищал, да? Сейчас запищи. Все, не переживай. А где пакеты у нас Ну Принь. вот, пошло видео. Все. Так, взвешиваем. У нас наша первая козявка весит 495 грамм. Молоденько, ну, да? Хорошо. Это Лет. нормально? Отлично. 495 отлично. грамм, да? Отлично. Ну, подожди. Ой, Точно запиши, что это Габи с красной ленточкой первая. Сейчас. Первая. О, а -а -а -а. снял. Так, вторая девочка у нас. Шестьсот двадцать грамм. Кузов, какой. Ну или не на того все работает. когда первые свои роды принимала свои собаки, я думала, боже, как же они могут одновременно дышать мужу, одновременно дышать и сосать. Все время думала, что они задохнутся. Что там носы слишком близко к сиське. Что же на папу так опасно смотришь? Да. Ты она, она, она такой ну а, вот видишь, протерла этим и все. И он уже сухой. Все, у нас что я сделала? объясняя чем, почему я их протираю. Вот эти вот движения, которые я делаю, я разгоняю кровь. Я стимулирую к размножению маленького щенка, uh -huh. вот, я его растерла по животике, по животику полностью, разгнала ему кровь, вытерла, залезла ему в внутрь, вытерла ему всю, всю слизь, uh -huh. доставила его сделать первый вздох, чтобы у нас легкие полностью uh -huh. растерлились, все, если этого не сделать, ничего ничего страшного, uh -huh. не трогает uh -huh. не, придавит. Uh -huh. не придавит аккуратно, если придавит, ты услышишь, это такой пизд будет, yeah? да, это... oh, прекрати, uh -huh. суда пошла. Родился третий щенок Эрик, 565 грамм, голубая ленточка. Так, 50. в 2:50 родилась девочка у нас с весом 570 грамм. Передние и задние лапки у нее беленькие, красавица. 570, 570. Перерыв между родами Кормление щенка Время 0.35 Вот как они маленькие кушают борьба за место в жизни Куча мала. Один пацан спину. Боже, ты вот этого моего не придави, божечки. Зайка, ты что? Давай сюда. Доченька, все здесь. Да, отец, ну все здесь, и все здесь. Иди, иди, посмотри, иди посмотри. Все здесь. Все на месте, все твои дети. Все, никто их не тронет. Все, успокойся. Первый день общения со своими детьми. Аля, осторожно не придави детей. Давай, перекладывай, Леночка. Перекладывай. Давай к сисьяндрам. И тех поперекладывай, а они под ногой. Ну а как сиськи, если она видишь, зажала. Ну Ее надо переложить туда и ее подвинуть лапу. Ребенка еще одного переложи, щенка. Малочка, давай, Анечка, да, У того щенка, вот, что залез под грудь. Все. Доставай, доставай его. А тот уже, по-моему, присосался. Леша, а уже все. Это твоя? Да? да. Это Лена, на первая любимица, которая родилась меньше всех. 495 грамм, но она лучше всех кушает у нас. Как ты ее назвала? Габби.